Науки не только юношей питают, ведь Казанский университет открывает свои двери не только для студентов. А вот наши новости откроют тебе самые свежие события родного вуза. В студии Олег Скиданов. Сегодня в выпуске. Вспомним великого ученого. В КФУ открылся музей Николая Лобачевского. Премию и медаль Лобачевского вручили американскому математику. Революция бумаг и сознании людей. В КФУ прошел ночной переворот. 1 декабря. День рождения великого математика Николая Ивановича Лобачевского. В Казанском федеральном университете открылся музей его имени. В чем значимость музея и почему он открылся только сейчас, ты узнаешь в следующем сюжете.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 Сразу после открытия музея в Императорском зале Казанского университета вручили премию и медаль его имени. Профессор Калифорнийского университета Ричард Мелвин Шейн стал обладателем премии и медали имени Николая Лобачевского за выдающиеся работы в области геометрии и ее приложений. Подробности смотри далее. В первый день зимы в Казанском федеральном университете празднуло 25 летие геометра ректора и строителя Казанского университета Николая Лобачевского. В этот день в императорском зале Казанского университета, в создании которого принимал непосредственное участие сам великий математик, вручили премию и медаль его имени. Торжественная церемония вручения медали и премии имени Лобачевского за выдающиеся работы в области геометрии и ее приложений «Юбилейный год». Еще одна дань уважения великому нашему соотечественнику. Я напомню, что еще в далеком, 1895 году, вслед за празднованием столетнего юбилея Лобачевского, было принято решение об учреждении одноименной международной премии. Возрождение медали и премии не имени Лобачевского это результат совместного труда ученого совета, попечительского совета и международного совета. Это своего рода возвращение к тем далеким временам. Имя победителя стало известно еще в конце августа во время пресс конференции в Высшей школе журналистики и медиакоммуникации КФУ. Лауреатом премии стал американский математик Ричард Мелвин Шейн, автор ряда работ в области теории относительности, которые призвели огромное впечатление на мировое научное сообщество. Я гордо рад находиться сегодня здесь. Мне приятно, с каким теплом меня и мою супругу встречают в Казани. Наследие Лобачевского, безусловно, одно из величайших достижений мировой науки. Сегодня. Я хочу рассказать о своих исследованиях и о том, как на них повлияли мысли Лобачевского. Особое внимание этой премии уделило и правительство Республики Татарстан. Награду от лица Республики лично вручил Фарид Мухаммедшин. У нас сегодня, я бы сказал, большой научный праздник. Праздник в связи с тем, что мы реанимировали по срокам вновь вручение этой высокой награды, оценки вклада в науку и одновременно приурочив ко дню рождения Николая Ивановича Лобачевского открытие музея. Банковская карта с уже внесенными на счет 75 тысячами долларов США оказались в руках победителя под громогласные аплодисменты гостей церемонии. Также памятные знаки из рук ректора КФУ получил каждый из членов жюри. Это серебряные копии главной медали. Сразу после церемонии Робершина и Ильшат Гафуров рассказали журналистам о том, что будет с премией дальше, какова ее судьба. Ни для кого не секрет, что 2018 год в Казанском федеральном университете и Республике Татарстан объявлен годом Льва Толстого, великого русского писателя и студента Казанского императорского университета. Президент нашей республики Рустам Магалевич Миниханов объявил своим указом э, в следующий год, 18, 2018 год, годом Толстого. И, э, Создана специальная рабочая комиссия сегодня по формированию программ этого года. И я думаю, результатом также явится соответствующие премии. Но мы предполагаем или желаем, чтобы было две премии в разных областях, в области лингвистики и в области литературы. Этот поистине масштабный день завершил серию мероприятий, проводимых в КФУ в рамках объявленного в 2017 году года Лобачевского. Диана Шилова, Леонардо Вильтьяров, Универньюз. После целого ряда торжественных мероприятий состоялось возложение цветов к могиле Лобачевского. Подробности с места события расскажет Адель Шамилова. После торжественной части отмечаемого в КФУ дня рождения великого математика, на который была вручена престижная премия Лобачевского, представители университета и родственники Николая Ивановича отправились почтить память на церковную аллею Арского кладбища, где похоронен легендарный ученый. Здесь состоялось возложение цветов к его памятнику. Скончался Николай Лобачевский 12 февраля 1856 года, в тот самый день, в который 30 годами ранее впервые обнародовал свою версию неевклидовой геометрии. К сожалению, ученый мир при жизни Николая Ивановича оценивал открытие Лобачевского скептически. Всеобщее признание пришло к нему лишь после смерти. Современные физики уже пришли к выводу, что пространство, где мы живем, обладает отрицательной кривизной. И именно геометрия Лобачевского описывает его лучше всего. При геометрии Лобачевского у нас не было бы теории относительно Эйнштейна и исследований Клейна. Его работы расширили наше представления о мире и дали возможность составить о нем более точное представление. Аделя Шамилова, Ленардо Валерьяров, Универ 30 ноября запомнится всем, ведь шестая ночь науки открыла свои двери для всех желающих. О том, как прошла последняя ночь осени 2017 года, ты узнаешь в сюжете Олега Кашина.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 Сокровище, которое вы ищете – арабский язык. Именно так называется Олимпиада по арабскому языку, которая собрала студентов со всей России. Все подробности с первой всероссийской студенческой Олимпиады расскажет наш корреспондент Анна Глазунова. Институт международных отношений и истории востоковедения Казанского федерального университета открыл двери для студентов со всей России, которые знают и любят арабский язык. Стартовала первая всероссийская студенческая олимпиада сокровища, в вы ищете арабский язык. Конечно, одна из целей – это выявление лучших из лучших, это мотивация студентов, которые изучают языки. Ведь одно дело – изучать язык, а другое дело – иметь возможность соревноваться среди достойнейшими. В рамках Олимпиады будут проведены конкурсные испытания в шести номинациях. Принять участие смогли студенты третьих и четвертых курсов бакалавриата. Свои результаты студенты смогут узнать на закрытии Олимпиады, которая состоится 2 декабря. Все участники получат сертификаты о победители, дипломы и медали. Анна Глазунова, Роман Самарин, Универ Ньюз. Ты смотрел самые близкие своему зрителю новости? Весь этот выпуск с тобой был я, Олег Скиданов. До встречи!